Всем привет! Вы на канале Саплей. Сегодня попробую челлендж без звука. Жаль, мне камеры нет, но. Доверьтесь мне, что звука у меня нету. Мне самому это интересно вообще посмотреть, как это все определяется. Единственное, что я сделаю, это я уберу потери предметов в случае смерти на сложности профиль награды x3. Поэтому вот у меня все, в принципе, есть. Я поставил, ну, то есть, призрака, который. Будет играться как на профи. И в случае чего, он будет себя вести тоже как на профи. Поэтому мы убираем, потерю предметов. Ну, чтобы... Я не такой богатый пока что. Поэтому как-то так. А, попробуем тогда Tanglewood. А, интересно, без звука вообще, как это... Как определить? Ну, у меня теория какая. Ну, понятное дело, он комнату может менять. Но все-таки буду как-то пробовать от, от датчиков. М от датчиков, может быть, движение, попробовать засечь. Термометр это самое основное, наверное, все, самая имбовая, так скажем, шмотка в этом. В этой катке будет. Right, uh, так. Георгия, Джорджи, Георгия Милс направленный микрофон, но ну, это мы сделаем и МП, наверное, мы сделаем при помощи распять, остановить а, призрака а, щиток у нас в гараже мы берем фонарик ну и МП, и блин, это мне даже интересно будет потом посмотреть на записи как еще где-нибудь взаимодействовать потому что я смотрел челлендж у некоторых а, и то есть человек такой сидит и у него там взаимодействие дико происходит а он ничего не слышит это прям очень интересно. Челлендж очень сложный. Так как у меня еще мало опыта, я не представляю даже вообще как можно будет его сделать. Может быть у меня, кстати... Нет. Думал зеркало. Было бы круто, если было бы зеркало. Давайте посмотрим двери. Двери все закрыты, если что, так нам будущее. Здесь двери все закрыты. Посуда, картины, все на месте Интересно, а меня можно будет пугать? Так, здесь тоже все закрыто, но ну, в принципе можно термометр врубить О Нет О Так Он дунул, да, в меня сейчас? Блин, а где он дунул? Это гост кажется, был Потому что на термометре не сработала штучка Но он что, здесь получается? В этой комнате? Не похоже, может быть он здесь Да, он наверное в этой В этом коридоре Блин, жалко МПшку не проверить никак Тогда Давайте мы закроем двери вообще все Буду ходить с МПшкой Большую часть времени и тут 52 так а посуда а нет можно в этой М -м -м. я пока не вижу чтобы какие-то картины падали у дверь открылась МП 5 отлично есть первая улика блин как круто МП5. А отпечатки я уже не посмотрю, да? Зря выкинул. Блин, ну что, здесь что ли? А почему он тут дверь открыл, когда он... Он здесь, в этой комнате. Давай минус. Так ладно, он получается в этой комнате. МП5 у нас есть. Это прям очень классно. Я, наверное, как-нибудь его кину сюда. Пусть он здесь будет. Сейчас быстренько сбегаем. Это он выключил или это? охота Это что было? Ну все моргало. Блин, блин, блин, блин, как интересно. Очень круто. МП5. У нас есть. Да, нет, это густовент был. Короче, я очень сильно напугался. Сейчас даже фонарик подобрал. Я выпью таблетки, чтобы он меня не съел. Меня таблетки 25% процентов всего лишь устанавливают Я вообще не понял сейчас, что было. Я очень сильно напугался, потому что. Там вроде свет вырубился, да? Но свет ведь не везде вырубился. А, сейчас мы смотрим, короче, быстренько температуру. Здесь ли он еще. Может быть, это вообще не его комната. Блин, у а него здесь 9. Может быть, все-таки это здесь. 12. 10. Нет, это там. Шестнадцать. Дверь опять открыта, кстати. 18. Что это? Так, давайте посмотрим, получается, рацию, наверное. Ну, охота не может быть как бы сначала. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой ты молодой ты старый ты молодой ты молодой дай нам знак ты молодой ты старый Ой. мне пока не понятно Стоп, показалось а, показалось Я все боюсь, что он не в этой комнате. Сейчас, подождите секунду, я посмотрю еще раз. Термометр. Ну, вроде здесь. А что у меня с собой? Ты молодой? Там. Ты молодой? Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты злишься? Ты молодой. Ты старый. Ты молодой. Ты молодой. Ты молодой. Ладно, на рацию не отвечает. Термометр. Ну, он здесь. Давайте попробуем еще принести всякие шмоточки. Капец. Я вот охоту... Ну, блин, это же не охота была. Потому что Я мало слил в этом. А, Возьмем, получается, вот это, вот это и вот это. Мне надо как-то понять, сейчас закрою быстро двери, и мне надо понять, откроет ли он двери, чтобы мне он дал хотя бы еще одну улику. Он везде свет вырубил. Так, а кто это может? Стоп, нет, подождите, мне надо фонарик взять. Я не хочу ходить. Так, закрываем дверь Эту тоже Или он, наоборот, включил свет и рубильник вырубился Пока непонятно Так, МП-2 А где, почему? Что произошло? О, отпечатки Видите, да? Отпечатки, отлично, две улики есть уху -ху, ху ху ху ху Супер Так, берем вот эту штучку Берем вот эту штучку Ставим сюда Вырубаем свет. Так, стоп, стоп, стоп, надо еще глянуть все-таки. Мне короче здесь свет мешает, я его выключу и попробую посмотреть сейчас очень внимательно призрачный огонек. Ухо, Ого! вы видели? Вы видели? А мне писали комментарии, короче, что если он швыряет блокнот, то это сто процентов не, не будет он. Охренеть, он швырнул его. На самом деле, мне очень страшно. Хм. Огонька не вижу. Надеюсь, может быть, это будет а, лазерный проектор. Но ну, мы, короче, поставим его. Может быть, ты все-таки распишешься? А, ты молодой, ты молодой, ты старый, ты молодой, ты молодой, ты старый, ты молодой, ты старый, ты молодой, ты старый, ты злишься, ты молодой, ты молодой. Ладно. О, нет, свет нам не нужен. А, фонарик у нас есть. Эта штука есть. А, в принципе, следы мы нашли. А, проверим термометр здесь. Что он еще? Нет, только не это. Пожалуйста. Да, он здесь. А, все, мы пойдем посмотрим в машину. Так, ну у нас получается есть еще не записи блокноте, но есть отпечатки рук. Он вырубил свет. А, возможно, это горе, кстати. А, горе, он вроде как не меняет комнату, и он не показывается на камере. То есть его можно увидеть только Его можно только через камеру. Вживую его увидеть нельзя. У Абаки 6 пальцев. Но это проверить тоже сложно. Вроде двери не теребонькает. Поэтому. Ну пока что я не вижу. Давайте посмотрим, что у нас по рассудку. По рассудку у нас 90%. А микрофон можно взять с собой и этот крест если это Горю, ну а баки же призрачный огонек должен быть ну да а у горе лазерный проектор а у джина минусовая но минусовой там точно нету мы сейчас конечно еще раз пройдемся а, с термометром может быть это вообще смежная комната может быть это подвал может быть это гараж Забежим в эти комнаты. Посмотрим все. А, пробежал. Вон он, лазил на проектор. Отлично. Это горел. Он комнату не поменяет. Нам осталось его вызвать на охоту. И засечь. Ну, я не знаю, как я засеку. А, почему не знаю? Децибелы же видно. Децибелы видно. Так, ну, в принципе, хорошо. Как учил Делимур. Ищем, где 0-2 находится. 0-1-0-2. Может, я уже засек? Блин, в темноте не надо находиться. О, 0-4. О, это что было? 12 было. Засек? Да, засек, отлично. Все, мы включаем свет. Кидаем крест. И... Пока свободное время, мы можем позаниматься поиском. А, нет, подожди. А, нет, все, это, это же комната, да, правильно, все. Мы же уже не ищем комнату другую. Горю не меняет комнату. Это живого Билка, нет? В принципе, уже плевать, какая его комната, на самом деле. Нам просто нужно взять пару фотиков. Пойти сфотографировать Всякие штучки И ждать охоты А, нет, важно какая комната Мне же охота должна находиться В области действия креста Поэтому ладно, мы возьмем Все-таки фотики по, темп... Ой, по температуре говорю По рассудку у нас в принципе все в порядке Он не сжирает Попробуем пофоткать Что-то Ну, как минимум найдем кость как максимум а -а -а. Как максимум что как максимум ничего так отлично у нас кукла емпашка у меня включена отлично а, давайте мы все-таки глянем комнату Да ну нет, ну не может же он уйти. Ну это же горе Или он просто в, этой, в этом углу находится. Давайте мы крест переложим. А, что нам нужно делать? Ну, точнее, я бы что сделал? Я бы сел бы где-нибудь в. Блин, как повезло, что, короче, когда я подумал, что охоты побежал, там шкафчик был открыт. Просто раз так проиграл. А, нам что нужно, по идее? Просто дождаться охоты. Ну, попробуем найти кость сейчас. Кость, кость. В принципе, тут тоже нычка. Блин, я поставил вообще, что у меня мало нычек. Почему их уже две? Ну, хотя, может быть, это всего лишь две в подвале и все. ЕМП молчит. Значит, здесь у нас а, он ничего не трогал. М -м -м. Смотрим, здесь кость. Кости здесь нету. Здесь кости а, тоже нету. Нычки. Нычки тут заняты. МП шка МП молчит. Значит, следов нету. Так, здесь кости у нас нету. Здесь кости тоже нету. Короче, сейчас я сфотку кость. И мне нужно как-то, наверное, передвигаться. Передвигать. Что-то предлагает передвигаться так. А, ну, ну да, короче, мне просто повезло, что я залетел в эти две нычки. Хотя здесь можно прятаться, наверное, еще. А что там? Костик где у нас? С не время мне вообще костик попадается. Ну, странно. Вроде все проверил, да? Га, я до сих пор думаю о том, как он швырнул бы этот блокнот просто, пнул его, че-то мне подсунул. А, ну так получается, ну ничего почти нету. Я бы еще на самом деле сюда бы крест бы закинул бы и просто бы напросто, наверное, бы попробовал потыкать куклу. Просто потыкать куклу и... И попробовать... Э, сейчас закину эти шмотки. И попробовать просто посидеть и подождать охоты. Нам не нужно убегать от него. Нам не нужно строить из себя каких-то там героев и так далее. Поэтому мы просто-напросто сейчас э, возьмем куколку. Потыкаем ее. Э, кинем сейчас еще один крест. Чтобы он уж точно никуда отсюда не ушел. Я думаю этого... О! А уж все, наверное. Или это я. Нет, я не мог так открыть. Кстати, хорошая идея вот так сделать. Типа буду мимо пробегать. что-нибудь я вижу. ЕМП молчит. Так, сделаем. Все, идем, получается, с зажигалочкой. Надо было сразу купить, забрать, конечно, с гаража. Тупо, ну, ну ладно. Идем зажигалочкой. И в принципе, да Ну, я не вижу смысла искать, фотографировать Все Потому что я не слышу а, поем Ну, сейчас я буду, конечно, мимо пробегать Может быть, я что-то слышу. услышу Дверь закрыть Здесь у нас все закрыто ЕМП молчит, значит, ничего здесь не было а, Берем куклу И пробуем ее потыкать Цвет моргает Унесен. Свет, свет, свет, свет. Можно свет? Блин, надеюсь, сейчас не вырубит свет. Ладно, куда сюда сразу. На всякий случай возьму себе благовоние в рук. Фонарик, я думаю, пусть у меня горит. Если начнет моргать, я буду сразу прятаться. Ой, куда я пошел свет включать? Блин! Теряю драгоценное время просто. Так, мы включим здесь свет Здесь, но ну, в принципе Подвальный нам свет не нужен ЕМП молчит Здесь свет, здесь свет Здесь Сейчас опять, прикиньте, вырубит Все, отлично uh, Мы закроем дверь и пойдем в шкафчик. Как фонарик. Если же он будет просто. А, нет, он может. И сразу смотрим остановить при помощи распятия. не выполняется. Блин, я очень сильно очкую. Так, мы выполнили нет блин блин блин это было очень страшно короче вот это прикольно что она там что-то вообще в этом моргало очень жестко так ну, в принципе у меня рассудок очень сильно просел А я предлагаю сесть в доме в этом в этом подвальчике также а я даже не сжег ее Я думал сжег. Ой, у меня вообще короче это а света нигде нету да блин но я не буду свет включать. Я все-таки думаю, что возможно начнет охоту. Подождите, но меня же спасет, если Подождите. куда я опять иду свет включать? все-все-все, уходим, уходим, уходим все, отлично, мы все выполнили я, пожалуй, поеду а, вот такой ролик получился, очень волнительный, я на самом деле очень сильно вспотел, пока это все делал, но может быть, где-то я считерил, а, может быть, мне не сложно было посильнее поставить, но для первого раза я считаю, что это неплохо а, призрака мы отметили это горем. что там происходило, интересно, я смотрю потом на монтаже Конечно, мы денег не заработаем, но в целом это было очень интересно. Какие еще есть челленджи? Если есть челленджи, напишите мне, я с удовольствием выполню. А, нет, мы даже заработаем какие-то деньги, прикольно. Нифига. А, x0. <laughs> Значит, не заработаем. А, нет, 50. А, ну это, это задание такое-другое. Вот такой ролик получился. Подписывайтесь на канал, смотрите, ставьте лайки. Всем спасибо за просмотр и всем пока.